Каскадеров каскадёров лезли высь покручим на помире, Но сверху камни сорвались, и их уже четыре. Однажды четверо пошли в кишлак под гюльханою, И власть народную спасли, но их осталось трое. Три каскадера шли в песках, плелись едва-едва, Один ловушку прозевал, и их осталось два. Из кишлака, услышав крик, решили Поглядим, но там был снайпер-штурмовик И их уже один Один вернулся, и ему молиться бы судьбе Но стал не нужен никому И главное, себе За рюмкой скоротая дни Он сжег себя до тла. И снова встретились они такие А вот дела Ла-ла-ла <свист> <свист> да. Спасибо большое.